Адам изготовлен творцом из праха земного, в него входило за 57 веков много злого, проклинает и благословляет слово смертоносного яда, исполненный язык любого, реплика жены Иова, ты все еще твердый вне прочности твоей, однако погибло все наследие, зачем родила на погибель я детей, лютая проказа, от головы до самых ног, произнеси хульное слово, чтобы истребил тебя скорее Бог. Кроткий язык это жизнь и древо, кроткий ответом управляется желание гнева всем сыновей первосвященника КП имени скева роли заклинателей от злого духа бежали ноги Кто кто направо кто налево Устаях мягче масло слова нежнее чем елей это люди кровожадные с коварными не проживут и половины своих дней Кровь его на нас, на головах наших детей И да будет распыд, этот праведник, распни его скорее За эти фразы наказаны не один иудей Антисемитами гонимы, ненавидимые евреи Ощущает небо над собой метью, землю под ногами железом Силу притеснения со стороны незваного народа за сухой период урожая, ржавчину в любое время года Разнообразные болезни Безобразное проклятие Пришельцы наглые, что посреди тебя Намного выше тебя Они не смогут отступить до воли полностью Не истребят, они глава над тобою Цель производить гнет, что посеет человек, кто и пожнет Израильский военачальник произносит обещание Если Господь предаст амонитян на поражение Что выйдет из ворот моего дома, вознесу во все сожжение Одна единственная дочь в жертву во имя храброго решения. От умножения забот люди видят много снов, Голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, исполнять его немедли, Он не благоволит глупому, что обещал исполни. Словом Господа сотворены небеса, Вместил в миру прах земли, взвесил горы на весах. Язык не может укротить из людей никто. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Язык не может укротить из людей никто. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда.